Всем привет в эфире «Универ Нью». С вами я, ее ведущая Аделина Гайнульна, в этом выпуске. Все в наших руках. Дезинформация американских СМИ будет разрушена. Счастливый семейный праздник для сотрудников КФУ и их детей привели в Национальном культурном центре «Казань». К сессии готовы. Студенты юридического факультета КФУ по-особенному изучают историю отечественного государства и права. Не первый год Америка считает Россию главной страной-агрессором. Насколько сильна антироссийская пропаганда? И все ли американцы придерживаются этому мнению? И чья вина дезинформации? Выяснила Аделя Шамилова.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 Несмотря на то, что слово «коучинг» многим кажется незнакомым, в знании его основ нуждается каждый. А почему, узнаешь прямо сейчас.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 и развить осознание. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюс. То, что нестандартный подход к обучению дает качественные результаты, говорили уже не раз. А перед сессией как раз стоит задуматься, как выучить большее количество материала. Чтобы студенты на отлично знали историю отечественного государства и права, юридический факультет КФУ готов на крутой экспириенс. Историю отечественного государства и права студенты юридического факультета Казанского университета знают отлично. А все потому, что изучают они ее не только по книгам и семинарам, но и вживую прикасаясь к истории. Ежегодно все первокурсники факультета выезжают на остров Градсвияжск и проводят там целый день в экскурсиях. Два года назад на юридическом факультете начала складываться, я надеюсь, добрая традиция, когда студенты первого курса знакомятся не только с историей «Альма-Матер», но и с историей национальной государственности Республики Татарстана, значит, с историей своей страны. И связано это с тем, что первый курс полностью выезжает в град Свияжск на экскурсию. В этом году изучить историю Свияжска из города выехали 370 студентов. Каждый из них прослушал историю о создании города Свияжска, ее жителях и быте. Я думаю, что это очень положительное мероприятие, которое оказывает большое влияние на студентов, позволяет им расширить свой кругозор по истории Татарстана прежде всего. Ну, то есть такое значимое место, которое оказало большое влияние на историю нашего края. Это действительно очень интересная экскурсия, потому что а, изучаем историю, Государства своего в неформальной, так скажем, обстановке, то есть не традиционно на семинарских занятиях, а узнаем вживую, то есть мы видим это все, как это происходило. Это очень интересно и полезно даже ребятам, которые приехали и которые давно уже здесь живут. Казанский федеральный начал сотрудничество с музеем «История» с самых первых дней его создания. Таким Ученые КФУ внесли большой вклад при создании экспозиции Свиярского музея и участвовали в археологических раскопках в нижней части острова. Мы как музей, безусловно, заинтересованы в том, чтобы среди наших посетителей были студенты Казанского федерального университета. Мы готовы разработать специализированные программы для любых абсолютно направлений учебы, потому что у нас уже есть наработки определенные. То есть, если вот, ну, юристы приезжают, мы стараемся все-таки в разрезе истории отечественного государства и права строить рассказ. Сейчас на острове ученые КФУ проводят археологические исследования и ведется анализ физико-химического состава материалов Успенского собора. Анастасия Иванова, Владислав Михневский, Универньюз. Свой шестой день рождения празднует Институт вычислительной математики и информационных технологий. Студенты ВМК решили показать свои знания не только в технологиях, но и в гуманитарных вопросов, сыграв в игру 100 к 1. В 2011 году на базе факультета ВМК создан Институт вычислительной математики и информационных технологий. В этом году он празднует свой шестой день рождения. По этому поводу в КФУ по инициативе студентов прошел цикл игр сто одному». Институт вычислительной математики и информационных технологий отмечает свой день рождения. В 2011 году он был создан приказом ректора. Первый этап игры состоялся 12 мая, а уже 17 мая в мраморном зале второго учебного корпуса прошел финал игры. Мы проводим саму игру не как, как, не только как в развлекательных целях, но и в, немного в образовательных целях. По ходу игры мы будем указывать некоторые факты, рассказывать, например, что сейчас в кафу идет год Лобачевского, об этом упоминать. Это наша финальная игра. У нас была отборочная игра. В ней мы у гуманитарных институтов спрашивали главной составляющей компьютера. В финале игры участия приняли четыре команды, одна из которых – это профессорско-преподавательский состав ВМИТа. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз. Семья, как элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры, и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. 15 мая отмечался Международный день семей. И в Казанском федеральном университете не могли упустить такое событие и устроили праздников для семей сотрудников.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 Это были все новости, которые мы хотели вам рассказать. С вами была Аделина Гайнулина. Пока!